16 ноября в Казанском федеральном состоялась встреча ректора КФУ с президентом Алматы менеджмент университета. Несмотря на то, что этот прием далеко не первый, и глава казахстанского вуза уже отлично знаком с достижениями КФУ, лидеры двух университетов по-прежнему прилагают максимум усилий для решения общей задачи но как-то серьезных зигров не произошло. Потом кто нам приезжали. приезжает. Сейчас у нас здесь 26 лет находится да, на программе обмена, но для нас это совсем мало, мы хотели бы 20, а еще лучше, ну хотя бы 50. С последнего визита представителей Алматы менеджмент университета прошло совсем немного времени. Однако, жизнь в КФУ ни дня не стояла на месте. Значит, мы начали работать в области Перешли на Формат стран арабского мира, в том числе работаем в Казахстане, и в Турции, и в Амании сегодня, в Кубеде, в Китае. Значит, и причем работаем не только с университетом, а напрямую с компаниями. Особый интерес у президента казахстанского вуза вызвала работа первого студенческого телеканала Универ Тв. И это не удивительно, ведь далеко не каждый университет имеет собственный телеканал. Ректор КФУ рассказал гостю вуза, в чем уникальность студенческого СМИ. Задачу мы поставили, создав высшую школу журналистики в составе одного из наших подразделений. И там же будет раскручено собственное телевидение, мы делаем студии. значит, ну, Это будет совершенно такая уникальная структура в составе университета, поскольку по оснащению она будет мало чем отличаться от уровня оснащения республиканских систем, тоже телевидения и так далее, их в завершении встречи лидеры двух вузов обменялись подарками на память о встрече, результаты которые наверняка не заставят себя долго ждать. Аделя Шемилова, Линар Довлетьяров, Универ -Льюз.